слайм скоро ёпта чё сучки ёпта здорово всем рассказывайте как жизнь идет молодая чем дышите чем живете чё Че нового Скоро выйдет мой новый релиз Слайм. Это самая охуенная музыка на планете Земля. Шучу нет на самом деле. На самом деле нет, но хорошая музыка охуенная. Такая. Bounce, bounce, bounce, бич. Всем моим братьям, салам, салам, всем моим братьям. Дела отлично, как у вас. Ребята, как ваши ничего. Хочу есть, но, блядь, по вашим многочисленным просьбам так уж и быть прислушался. И не буду пугать вас своим жующим ебальником. I'm ugly as hell. Да ладно, чё, все уроды некрасивые, как земфира. Ставь лось, если тоже кусаешь губу, блять от нервов. Ебать его в рот. Геньгин из бич, геньгин из бич. Тук я чайн из бич, in из бич. Солнце светит нам. Всех вас покараем нахуй. Вопрос времени, когда вы нам все попадетесь, блять, кто пиздит на нас. Ууу, жизнь сведет лицом фейсом к лицу с вами обычные чуваки которые пиздят на нас они пиздят в интернете только не видел ни одного чувака который на улице ко мне подошел и что-то сказал был один раз какой-то долбоеб, который подошел и пытался мне качнуть за то, что я роняю Запад, это байт трека какого-то там. Ну, этого, блядь. Лил Харди, или как-то там чувак-то этот был, которого Афлекс, Лай, Хоган. Не помню уже его никнейм. Но это на самом деле Ржака. Потому что, блядь, я могу за многое читаться, чего я в своей жизни спиздил, избайтил, но это был точно не тот случай, блядь. Это было реально просто, ну. Это было нихуя ничем не похоже, на самом деле, кроме бита. Ну, типа, бит я купил в лизинг, так что отъебитесь нахуй с этим делом. А он, не знаю, вообще покупал этот бит или нет. Это во-первых. Но, блядь, это было ржачно. Ну, как бы мы всем долбоебам все разъяснили быстро, довольно-таки. А еще один, какие-то малые подъебались. Что-то на цветном бульваре у нас было трое. их было человек 10. Ну, цветной это, блядь, вообще гиблое место нахуй. Столько пиздоты, дохуя, да хуя, блядь Всякая хуеты ходит Ну и нормальные типы как бы есть Но и пиздоты всякой ходят Там выебываются, доебываются до людей Сам когда-то таким был Имею право так говорить, поэтому Вот Ну и как бы что-то они хотели, блядь Но они были бухие, такие типа на около футболе Да хуя, пиздюки Ну школа, ёпта, вообще чисто Школьники не в том плане, что школа УКБ блядь, нормальная, а в том плане, что, ну, типа, просто карланы. Вот. Ну и ничем, что-то с ним попуржили, они со мной, один там что-то сфоткался со мной, нормально все пошли своей дорогой, как бы. То есть, ничего не зак... ничем это не закончилось. И больше ничего не было, то есть, блядь, ни разу никто не подошел, не сказал мне ничего, никак меня не назвал, блядь, в жизни. И все такое, там, не доебался до меня. Были, может, чуваки какие-то, которые подходили, там, что-то, я уже не помню, говорили, что-нибудь из разряда, там, знаешь, там, мне вот твоя музыка там не нравится, ну, и, блядь, как бы, в этом я ничего такого не вижу, уважительный тон, и это нормально, не нравится моя музыка, блядь, ну, типа, я говорю, не слушай, как бы, мне твоя тоже не нравится, ее у тебя вообще нет, ну, и, это окей, как бы. Это нормально, как бы. А так не было никакого человека вообще, чтобы он ко мне подошел, что-то мне предъявил и сказал. Поэтому, если я вдруг иду по улице, вы меня видите и что-то имеете против меня. Не очкуйте, подойдите, и мы с вами пообщаемся. И думаю, быстро наше общение закончится. Либо перерастет в что-то более яркое, чем общение. Вот. бич. Уфа, Иремель, Аврора, банда, мы не контрабанда, но готовы шутим пистолс. И never broke again, бич. Never broke again, никогда не будем больше бедными. Что за пиздота тут хуярит? Ладно, ты каша в тюрьме, да, free six nine, бич. Сейчас какой-нибудь там перископ хуесосный канал зальет это видео из разряда фейс насчет 69, там, таймкоды, вот это вот все. Я люблю ходить кругами, потому что. О, братан, здорово! Шуля, ёпта, гэнгшит! У факиров в натуре. Салют, шульки. Шулька он. Шулька, она у нас хорошая, она у нас одна. Самый лучший, блядь. Дизайнер на постсоветском пространстве. Ты приедешь в кедровку бухнуть? Конечно, бля, бро. Конечно. Пиши адрес, нахуй. Выезжаю. Мне, мне вот больше дел нет, в кедровке бухнем. На вопрос, который я уже отвечал, я отвечать не буду. Зачем ты постригся, как тебе кто-то там и все такое. Можем обсудить зарубежную музыкальную сцену, потому что на нашей музыкальной сцене последней... за эту неделю уж точно ничего особо не поменялось. Да и не особо мне интересно, на самом деле, вообще обсуждать чью-то музыку, кроме своей. Могу сказать, что типа релиз у меня получился такой, который понравится. Понравится, думаю, всем. И мне, и вам. Не скажу, что это хорошо, то, что он понравится людям. Но, в принципе, норм. Норм. Песни там, хиточки, бенгеры Кайф. Просто мясо. Пау. Слайм, бич. <свист> <свист> вот так. That's how it goes. Что у вас с лизером? Да у нас с лизером ничего. Ничего, как бы. У меня ни с кем ничего нет, блядь. Ни дружбы. Ни бифа. Ебал я все это рос, все это хуйня. Батлов никаких у меня тоже не будет. Октагонов каких-то у меня тоже не будет. Мы, пацаны, с улиц, нахуй нам это все надо. Октагоны, там, блять, батлы, вот на это тратить время. Все решим на улице. Жизнь сведет со всеми. Драться никто не будет. Клипы будут, клипы будут, клипы будут, потому что я сам соскучился по клипам, когда я делал пути неисповедимы, мне не хотелось снимать клип, я сперва хотел экранизировать салам, заточку и этот, мы вне закона, а потом я что-то передумал все это делать, потому что я как-то придерживался такой позиции на тот момент, что, блядь, все так делают, не хочу быть как все, нахуй надо. И это на самом деле злебайтская позиция. Вот. И типа все так двигаются и пытаются там, блядь, залить вам в уши санины таким образом, блядь, быть на слуху, там, вот это все такое. А я не хочу так делать. Я хочу делать музыку и видео только если я реально этого хочу. Если я этого не хочу, то типа я не буду это делать. Вот. И тогда я не хотел снимать на самом деле клипы. В моей голове была мысль такая, что типа я сделаю клипы ради того, чтобы... Пич зашел релиз, да, но в конечном итоге я понял, что смысл этого релиза вообще не в том, чтобы он хайпанул, там зашел и вот это вот все и поэтому мне как-то клипы не хотелось типа делать, и если даже хотелось, то расхотелся. и я решил нахуй надо дропни клип на Forever Young, блядь и Red Rose песню еще сразу одним, блядь, этим зипом нахуй выпущу Да, я слева, пацан. Это красиво. Гейншит. Гейншит, хуейншит, блять, хуня все это. О, блять. Я. Тут... Yeah. Кайф. Скоро едем в Питер с пацанами, так что все пиды, все пидоры, прячьтесь. Иначе нахуй у вас сосать заставят. Какой твой альбом худший, по-твоему, мнению? Конечно же, блядь, самый первый, наверное. Давайте послушаем, что мы вообще имеем из альбомов. Так. Я считаю прибыль! Ну, это пиздец, блядь, ну, это был клёво, ну, типа, кто-то начал слушать мои песни за KFC на районе. Это пиздец, ну, типа, кифейпы послушал, решил тоже зафристайлить. Free Babish Murder, bitch. Ну, ну, это пиздец, блядь, типа... Да, даже я, я, я, я и сейчас петь не особо умею, а тогда вообще пиздец. Любимый трек «Хлебацкий спал». Охуенный трек, на самом деле. Во, пизда ты трек «Мёртвый». Сейчас дойдем до альбома. Прикольная тема Вот это пиздец, хуйня Помню, лежал после операции, блядь И вот эту хуйню выпустил Такое говно, блядь, пиздец Мой первый релиз, давайте послушаем Говно, пиздец Гоша, я как Гоша Не буду нахуй петь эту песню после последних новостей про Гошу Рубчинского Пиздатая песня, но можно было бы переписать лучше, если бы я ее сейчас писал Хуйня какая-то Вообще говно не, на самом деле, я все свои песни люблю, типа, все этапы творчества и все такое, но, блядь, это как-то хуй его знает, Ну, типа, конечно, если я сейчас слушаю, мне это будет казаться говном, и, возможно, через... Два-три года то, что я выпущу сейчас и выпускаю, мне будет казаться говном. Ну, типа нормально тоже <плес> Для не людей, в бок, но я бог на даже их не слышу. Кошки Бля, охуенный трек, на самом деле. Очень прикольная задумка. Именно с этого начался минималистик и трэп, хоть у каких-то артистов выходить, которые. Выше 10 тысяч паблики На тот момент у меня По-моему, косарь был вообще Смешная песня Говно пиздец Школьная хуня. Вилон Второй релиз, да? Ну не... и так уже, он повыше уровнем, конечно, наверное, чем «Проклятая печать». Вечно молодой, повыше уровнем, наверное, нахуй узнает. Бля, заебался, пиздец. Многие люди говорят, типа, ебать, что-то он такой вообще скучный, вялый. Я что-то заебался, потому что я ебашен над слаймом, и мне надо доебашивать, и поеду отдыхать. Ну, вот и с этого трека началась хоть какая-то динамика того, что я буду делать качественную музыку какую-то. Он хотя бы сведен, блядь, человеком нахуй, э, который занимается сведением, а не мной самим, блядь, который просто хуй узнает делать, все тебя пляк надо ебись. Говно. Вот с этого я начал свою втатью новый путь, блядь. Скажет, долбе по статью не поет. Ну, тогда тоже на самом деле было, но здесь не так много было. Потом от этого отталкиваясь я уже ревенш писал, блядь. Кил. Вот мои пиздатый релиз, вот мне он нравится. Ну и типа April 8 реально охуенная песня, только вот опять-таки если я ее писал сейчас, к примеру, для пути неисповедимой, это было бы охуенно. А тогда, ну типа, я там слушаю, сейчас мне смешно, как я там рычу. О, вот, пиздатый релиз. Баби, плейбой, Эти меня знают. Слова не помню, вообще пол. С Мои бриллианты все мокрые, Брать покемон го и заебись Неплохая пишка для того времени Тоже прикольный трек Но ну, это вообще охуенный трек Гимн просто нахуй навечно Это тоже такой миленький Миленькая песня Бит прикольный Бита хуеный, такой прикольный. Да помню плотно общались с закатом. Слава богу, эти времена прошли. к тому, что, типа, они какие-то школьники уебаны, хотя там и такие есть, типа, а к тому, что просто это было какое-то странное общение, все друг с другом ругались и все такое. Ну, не думай, ты -то вот первый мой нормальный релиз. Вот это был первый релиз, которым я был... Блядь, ёбаный врод. Это был первый релиз, которым я был более-менее или доволен, на самом деле. И, блядь, ты так здесь батил, трое скота никто не оценил, блядь. Потом был релиз, с которого я поехал в свою первый тур И понял, что у меня какая-то лояльная фан появляется И типа, которая любит меня за то, что я это я Бежно. Это вот этот релиз Жизнь этой душе она звучит сейчас уже для меня Спустя полтора года чуть-чуть по-школьному Потому что у меня год за два как говорит мой брат, или за три даже, быстро очень расту, но, блядь, вот это пиздат ну это просто Андрей Губин, заебался с бабой нахуй спорить, которая э, поет вот эту вот хуйню. Она, короче, блядь, хоть 50% с этого трека, ну и правильно, потому что битмейкер уебок и продавал как бы без ее ведома, блядь, бит. И мы сейчас с ней до сих пор все ведем переговоры, из-за этого трека нигде на площадках нет, но я надеюсь, в скором времени это исправится, блядь, заебалось моего уже, хуня. Мясо. Ну ничего, О, там. Не Хорошая не песня. хуня. Хуйня. Ну ничего так. Неплохо. Неплохо. Смешно. Странно. Хорошо. Душевно. На самом деле идеальный подростковый альбом. Только сейчас ты понимаю. <Стёп> <Стёп> <Стёп> охуенный трек. <Стёп> Мне он пиздец как нравится. Переворот пизды просто. Тоже Я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже смерти моей. Я не люблю Заебатьский трек тоже Душевно, понимаете, душевно Дождь хуярит там вот это Я помню в том туре я выходил прям Когда на сцену там люди стояли И вот они блять Я начал, начинал с этого, свой своего концерта Это было пиздато Душевно прям вот душа шаришь Скорей, снова иду, и ложусь на кровать, где тебя нет, где тебя нет. А -а -а -а. Где тебя нет, где тебя нет. Хорошая песня. <паспорядок> Но это вообще <паспорядок> пиздец мясо. Мясо. Вот это вообще такая. Ну, мне не нравится сейчас. М -м -м, неплохая такая, средненькая. Вот это мясо. Под автомат, будто на парад. Выстрелы согреет головы твоей посадкой. Ничего так. Лучше чем номер три, но тоже не особо. Но это душевно, это такая прям, тш, первая полноценная песня, которую я посвятил своей любимой даме. Я сейчас все-таки получше пою, конечно. Тоже охуенный трайп для депрессивных. Но это типа как я не знаю. Это по повыше уровнем, чем Hate Love, по вообще всей иху но примерно это ну типа Суть такая, что это просто укороченная версия хейт-лав, такая тоже хуйня для подростков, для молодежи. Не вот. зади меня по виду и мои... Ну уже хули. за Армени, да? Жак. Ну, это такая вторая песня, хорошая. Улетели, ебаный в рот, блядь, на Пхукет, нахуй. Не думал я, что там, блядь, Россия, нахуй, сплошная опять будет. Ну, типа, это заебись, Россия классная страна, люблю ее, но, блядь, вот дозировано очень. Так... Мне предлагали деньги, а они были в нашей крови Чтобы рекламировать всех тех, кто нас не утопил Кто согласился, я клянусь, что не подам им руки И все артисты делятся на я и корпоратив а? Я я я воронен... Мясо, ебаный в рот, ну типа это мясо Лучший мой альбом в плане сведения в плане лирическом и написан так, как должен быть написан. Мне похуй, кто что говорит из разряда. С музыкальной точки зрения это не очень подано. Никто это не слушает, никто это не будет слушать. Ну типа это не слушают секухи, блядь, и школьницы. Да и мне поху, типа. Пусть это слушают мужики 50-летние, там, у себя в тачках или еще кто. Но я знаю свои цифры стриминга, пацаны. И поэтому давайте не будем говорить о том, что... Мой альбом никто не слушает. Типа, я знаю, что мой альбом заебись слушает. Я вижу это в цифрах на своем балансе. Я вижу это в отзывах среди народа. Если то, что я делал до этого альбома, это было просто как бы, блядь, песнями на определенную аудиторию, которые попадали. Хотя я никогда не пытался залететь в определенную аудиторию, кроме случая, когда я писал песню Гоша Рубчинского, может быть, да? Вот. Я как бы нихуя не скрываю о своей жизни. Ну, и, блять. Этим альбомом я заявил просто о себе на всю страну. Я открылся тем людям, которым я был неинтересен и стал им интересен. И на самом деле мне похуй, кому я интересен и кому я неинтересен. Я интересен сам себе, я делаю это для себя в первую очередь, а потом уже для кого-то другого. Поэтому как бы, ну, в любом случае говорить о том, что, типа, этот альбом какой-то не такой с точки зрения музыкальности, этот альбом, ну, типа, не про, блядь, песни Бэйби или, я не знаю, про стадионные концерты, это альбом про то, чтобы снять камень с души и сказать людям молодым о которых, так скажем, поется в этих треках что они не одни вот, чтобы они чувствовали то, что они не одни Но если это пришлось по душе 50-летним мужикам и они увидели в этом свою молодость то отлично, Чего? я как бы люблю всех своих слушателей всех, кто меня поддерживает до той поры, пока они меня тоже любят и все, больше нечего сказать. Слушаем дальше. Под себе явился свет, живой ночью, Берд со мной позовет, Эта страна заточка. Эй, хури ты так смотришь? Глаза в пол. Ты бить, эти люди в муляши, Голова у них нет, А там мысти, длиной, мозги, И здесь живи. ты вставай, а Они убьют тебя, любя, Чтоб понять, как в жизни все не хватило букваря. Жокер в рукобе, а так что нахуй короля в голове делит мозг по дробям Я стреляю бом, и пил, и там, в романтии, дам, будешь себя Я лицо и голос до колени Вокруг своим пацанам Салам, В плане реальности, составляющей именно того, как это все на самом деле подано, в какой форме и максимальной какой-то понятности и простоты, если вы знаете альбом на социальную тему в жанре хип-хоп лучше, чем этот, то окей, покажите мне, скажите, но лично я не слышал. Я видел более, слышал более изъебанные альбомы. Но в плане того, чтобы это еще было связано с простотой, Как делают это рэперы, блядь, русские, нахуй, в падиках. Это тоже русский рэпер, ну, типа, я ничего не скрываю, не отрицаю, но, блядь. Нет вкуса у людей, нет стиля, нет понимания, как сделать правильную форму того, о чем они говорят. Вот. В этом и как бы, ну, проблема. Ну, у кого-то просто есть талант, у кого-то нет, у кого-то лучше гены, у кого-то хуже, у кого-то определенные гены застроены, подстроены, блядь, под музыку, у кого-то под рисование, у кого-то под... То есть это все типа на самом деле неплохо. И главное, как бы, блядь, чтобы ты был счастлив от того, чем ты занимаешься, чувак. Ильчувиха. Симпатизируй... На самом деле я пизжу, конечно же, я красивый мужик. Это, блядь, всем понятно.